Зубы, которыми можно перегрызть врагу гладку. Или у вас уже не отстало зубов, капитан? Вот порох, Смолин. Но ведь это последний. Да, последний. Значит, надо беречь порох. Значит, надо врасплох напасть на этих бешеных псов и у них отобрать порох. И потом вы забываете, Смолец, о наших друзьях из свободной Франции. С часу на час должен прибыть корабль с оружием. Но, может быть, разумнее... Самое разумное, Смолец, исполнять приказ командира. Пробиться к Бенболу и выручить Лайбеси его ребят. До скорого свидания, миссис Докинс. Берегите Лайбеси. <свист> Я человек покладистый. Ром, свиная грудинка, яйца. Вот все, что мне нужно. А откуда вы? вам дело до этого, миссис? Неспокойно на острове. Зовите меня капитаном. Да поменьше болтайте, что я здесь живу. Женя, помните наверху, господину капитану. Хорошо, мама. У нас нет слуг, только я с дочкой. Тем лучше. Этот сундук я люблю носить сам. Смотреть в оба на вахте. Если появится моряк на одной ноге, свистать всех наверх. А кто там стучал внизу, Джин? Не волнуйся, Слейн. Это какой-то моряк. Он будет жить на вилке. Спасибо тебе. Катери смелее, разворачивай парус. йо ху -го, го веселись, как черт.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 Не убиты пулями, других убила старость. Йо! -о -о, все равно за год. Пятый, пятый. Попугай старого флейнта. Значит и ты здесь би. Выходи скорее! Или ты что, решил со мной играть в прятки? Ладно! Да. Ты выследил меня, Дик.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 Не прикидывайте с дурочкой, у нас есть точные сведения, что вы даете приют этим родбойникам. А помните, сэр. Довольно болтать. Приступить к холмке. Здравствуйте, сэр. Вы кого-нибудь ищете? А у нас никого нет, сэр. Один только постоял, билибой. Да тоже... Это мы сами увидим.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 Я рад вас видеть, нравитесь. Есть печальные известия.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 но ну, чтобы доплыть до этого острова, нам нужен корабль, нужны деньги. Если мы отдадим половину этих сокровищ какому-нибудь богачу, <свят> ну хотя бы этому мошеннику Тревони, он даст нам сколько угодно денег на снаряжение экспедиции. Тревони? Как можно иметь дело с этим грязным ростовщиком? Иного выхода нет. Надо перехитрить эту шельму. Попробуем расплатиться из его кошелька. Это будет единственный случай, когда проценты получат те...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 Я только вам сказала, сэр. Ну да, ты мне, я другому и будет знать вся страна. Ой. Ну, говори, говори, говори. Да, но помните, что половина сокровища должна принадлежать тем, кто откроет вам эту тайну. А может быть, треть? Нет, отца, половина. Ну, хорошо, только не мучи меня, ну не мучай меня! Командир, мы готовы к отъезду. Ну, добрый час, Лебеси. Вы и смолят. Только вам мы можем доверить такое трудное и опасное дело. Зорко следите за этой действией.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 Только скорее и с пустыми руками не возвращаться. Прощайте, Джим. Лайс, возьмите меня с собой. Вы, нет, это невозможно, Джим. Я не могу вас подвергать такой опасности. Лайс, доктор, доктор! Так долго? Нет, нет, это невозможно. Вы нас задерживаете, доктор. Невозможно? Этим чемоданом смотрите в оба. Там важные документы. Надолго пожаловайся. Мне нужно купить корабль.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 о котором я вам говорил, сэр. Мне нужно купить корабль. Это должен быть прекрасный корабль, готовый к любым опасностям. У меня есть подходящий корабль. Отличная шкума. Исполёт. С готовой командой, достопочтенный сэр.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 Нужен ли ботсман на ваш корабль, Адмирал? Лучшего ботсмана вам не найти.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 Тот не может забыть одноногого Джона. А ты, Джордж Мэри? Знаешь ли ты Джона Сильвера? Когда я служил под знаменами герцога Кумберлендса? -а -а. а -а -а -а. <связывая> Есть здесь кто-нибудь из вас, кто не знает Джона Сильвера? Я! я.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 и надежные люди. Отчаянные храбрецы, верные, надежные люди. И все-таки сорок. Ну, двоих, троих, если хотите, можете нанять сами. А остальных я беру у моего друга, блядь, Прошу вас, достопочтенный адмирал. Посмотрите, испанец! Флагманский корабль вашей эскадры! Ура! Смолит. Мне кажется, что этот однонога и его люди не хуже нас знают о сокровищах Флинта и догадываются о цели нашего путешествия. Может быть, было бы разумнее, если бы Самые мы... Самые разумные. Как можно скорее достать деньги и оружие. Крей! Крей, разыщи Джойса и Гюнтера. Будьте готовы к отплытию.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 нам нечего терять, и до да плена будет волна, крою волна. Приятели смелее, разворачивай парус. Веселись, видишь, как чел. Одни убиты пулями, других убила старость. Все равно, собор. Принимай обломки, мертвых похоронит враг. Скоют от людей потёмки, подвиги морских братьев, Проклянут не раз потомки чёрный наш пиратский план. Срадила тьма, мы бродим как чума. Видишь, за час, сутки, да я вон за нас. Эй, эй, -э! И... И... И выйдет ли из себя моря? Ты победи, море поет!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 Так гласит великий пиратский закон джентльменов удачи Или перережем их, как свиньи По тому же закону Так всегда поступал старый Флинк и добряк Билли Бонс Да, добряк Билли был мостах на такие дела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 надо захватить оружие. Я это сделаю, Джон. Я надо захватить. А -а -а. веревка давно скучает по твоей баранине шее. Юнга Джим, мы давно в море. Почему я вижу тебя впервые? Меня нанял Боксман. Что тебе нужно, Юнга? Дженни? Дженни кокинс Как вы попали на испаньолу? Что означает этот костюм? Об этом потом, капитан. Ей дело поважнее. Я слышала их разговор. Они знают все. Они хотят захватить оружие и убить вас. Значит, его был прав. Я сейчас позову его, надо действовать. Нет.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 Нет и нет. Я админа. Я начальник экспедиции. Я хозяин из Вы, лайвцы, возьмете карту у мистера Трелани. <сос> карту? Карту. <сос> и спрячьте так, чтобы ее не могли найти не только пираты, но и никто из нас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 Вы слушаться капитана? А? Безмозглый дурачок! Стадо баранов! Олухи! Работать я не потерплю на корабле любимчиков.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 Следом за ними высадимся и мы и займем крепость плинта. Мы там будем в безопасности. И пока они, как слепые котята, будут блуждать по острову, мы бы клад, вернемся раньше их на Испаньолу и пустимся в обратный путь. Кул-кораберег никому не повредит. Двойная порция. Грогу на дорогу. Ура! Всем ехать на берег. Всем. Когда я служил под знаменами Герпия. Собрать дочек с собой. Всем. Всем. Порай не головы. Знаю я вас, налакаетесь Рому, а потом на виселицу. Поверьте, Джон! А, на корабле останется ты, ты и ты, Андерсон. Смотреть в оба на вахте. Если они что-нибудь затеют, сообщить. дьявольскими на вождение сам Флин говорил мне белый камень между трех сосен 50 шагов вправо от пещеру где ж пещера помяни господи царя давида и всю кротость Вы оба должно быть были пьяны как верблюды и ты и капитан Фрин.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 Уничтожим кровавое время, разойдем боевых поток. Ружье запечи и ногу сремя, кто не с нами, тот петрус и враг. Ружье запечи и ногу сремя, кто не с нами, тот петрус Эй, враг a hey, hop! A-haw! Hey, When it's time! I'm going! Всех вам! Живи! Они похитили Джейни. Что же вы ловите? Сейчас перевес на их стороне. Надо выждать время, Смолит.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 Внутри. И хорошо помни свои права, капитан. Но ты забываешь наши общие интересы. Мы уходим на цвет Я один только знаю, кто ты. Я постараюсь спасти тебя, девчонка. Но если уж потом мне придется плохо... Выпутывай старого Джона из петли. Я сделаю все, что могу. Услуга за услугу. Ага. Ветер крепче. Я буду, капитаном.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 Живей! Сливай бочки! Мы приступим к выбору нового капитана! Помяни господи царя добитуюсь укротно его. Я думал, что ты действительно знаешь правила джентльменов удачи. Вы должны сначала выложить не обвинения, а я ответить на них. До тех пор я капитан. И ваша черная метка стоит не больше покрытого Плесенью сухаря! Ты хочешь знать обвинение? Это благодаря тебе мы им дали доплыть до острова! Это ты выпущуешь корабля! Месяц карты? Это ты не даешь расправиться с этим предателем! А -а -а! А -а -а! Молчать! Молчать так, как мы молчали 20 лет, когда начинал говорить Чон Сильвер! Друг и брат итальянских пиратов! Нас никто не может обвинить!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 Да юнга ответишь головой, когда я служил под а -а -а. Ну!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 Пойдем. Воды. Воды. У меня затекли руки. Мель ⁇ режет режут, не грудь. Я надеюсь, что придерживаешься сокровищ мистера Трилони.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 Убитые пулями, других убил... Три голоса эта песня лучше выходит. Дай ключ от каюты. Когда я служил под знаменами герцога Кумберенского... У пьяного быстрее время бежит, чем у трезвого.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 лунга довольны сидеть в этом собачьем яшеске. Идем исповедоваться по имя Отца и Сына и Святого Духа. А -а -а. Hey. Я, спасибо, Дженни! Ты не напрасно переодела с мальчиком и заменила Юнгу. Ты доказала, что молодые патриотки умеют выполнять свой долг перед Родиной. Назначаю тебя адъютантом в доктора Левистина!